А пушке написано «За пацанов!» Посадка, вон! Противник! вот здесь проходят дни все в воронках это ответный на... ответный огонь Да, нормально? Да, да. Вот говорит нормально. Промок немного потерял спутники и начал улетать куда-то.